Всем привет! С вами Санек. Вы находитесь на канале Заработок в интернете. И сегодня мы рассмотрим два замечательных проекта, в которых вы можете совершенно бесплатно заработать криптовалюты биткоин. На данный момент, сегодня 19 19.06 лето, биткоин вырос очень вырос в цене. В январе этого года он стоил 200 долларов. Посмотрим сколько он стоит сейчас. 751 доллар 1 биткоин обновлю страницу 751 доллар 59 центов 1 биткоин стоит это бешеные деньги для криптовалюты и я нашел два проекта на которых вы можете совершенно бесплатно этот биткоин заработать вот один здесь надо добывать золото и бриллианты и второй здесь надо Устраивай город, и вы будете получать за это сатоши. Итак, давайте перейдем к первому, да, что у нас здесь, пройдем регистрацию, она банальная, как и везде, вводим мы свой mail, bitcoin адрес, пароль, подтверждаем пароль и учетную запись. Я уже создал, сейчас переходим в кабинет. Вот, в кабинет, я здесь проиграл На моем счету уже 8126 сатоши У нас тут есть в наличии 5 кирок С помощью которых мы можем разбивать камушки И добывать или бриллианты, или черепки но За них ничего не дается Еще где-то здесь есть золото Ну, надо на него попасть Давайте попробуем найти золото Так, раз, бриллиант. Бриллиант, бриллиант, и золото у нас не попалось. Но где-то здесь оно находится, и у вас будет шанс его найти. За бриллианты дается небольшая сумма. там где-то 25, где-то 30, где-то 15, где-то 5 э, сатош. А за золото дают где-то 800, 500 сатош. Так что лучше находить золото на всем поле. Этого золота только две кучки, вот. в этих камнях, где-то, две кучки золота, размером от 500 до 800 сатош. Что здесь есть? Здесь есть у нас менюшка кошелек, здесь написано, что минимальная сумма вывода это 10 тысяч сатош. Также есть на проекте реферальная система. Проект достаточно новый потому что я зашел всего лишь 6350 для такого проекта это можно сказать начало так что заходите первыми и зарабатывайте за то же. тем более оно бесплатно и по такому курсу как сейчас он это достаточно приличные деньги так перейдем к другому проекту называется townubit.com здесь такая же регистрация, показывать не буду просто заходим в кабинет Uh, вот, что у нас сейчас прогрузится, вот, у нас есть город, вот так вот, людишки ходят у нас здесь. Uh, поначалу у вас будет построить вот такие вот с мороженым, походу, ларьки, да, с мороженым, Четыре штуки. После чего у вас откроется бутербродная, чебургерная, вот. uh, И также вот написано for sale, uh, можем нажимать, мы можем... Кока-колу поставить или бургерную еще. Здесь на каждом своем можно ставить. Вот. И здесь написано цены, что поставить. Лакить 4000, Сатош для Кока-колы и для бургера. Нам надо 2000. Я еще такую сумму не накопил, но вот уже она скоро накопится у меня. 1500. Чтобы забрать Сатоши, мы просто нажимаем на ларек и они автоматически собираются у нас. Вот, собираем. Здесь периодически надо будет водить капчу. Будет проект запрашивать. Вот, кстати, запросил. Э, чтобы понять, что вы не бот. Что вы сами работаете и зарабатываете. Что нам надо, нам деревья. Раз, два, три. деревья. Подтверждаем. Все, собрали. Э, здесь также есть. Партнерская программа вот это я еще здесь не разобрался Вот первая комиссия 3000 сатоши после Направления строительства 10 зданий Походу, когда вы сделаете 10 зданий Вам дадут 3000 сатоши После 20 зданий 5000 и 30 зданий 1000 10 сатоши О, какие презенты здесь дают И здесь есть менюшка Где показывают сколько приносит та или иная кафешка или же бургерная кока-кола он здесь есть какие кофе бургер кока-кола хот дог мороженое рынок и банк у каждого своя цена и у каждого свое вознаграждение сейчас так будем стремиться чтобы получить банк потому что за час две с половиной тысячи сатоши если поставить не один еще а ага, здесь вот есть что нужно чтобы поставить лаки, чтобы поставить кока-колу необходимо 4 кафе чтобы поставить хот-дог нужно кока-кола 6 штук и бургер 5 штук ну и так далее там дальше уже разберетесь uh, так что заходите uh, тем более бесплатно это все. Как только у меня наберется сумма для вывода, я сразу же поставлю на вывод. И вам покажу, что эти проекты платят. Вот у меня еще накопились две кирочки. Кстати, кирки на этом проекте обновляются каждые две минуты одна кирочка. Так что можете этот сайт не закрывать, просто обновлять его периодически. И добывать золото. Или бриллиант. Как сейчас у меня получается. Uh, все, ссыл все ссылочки будут в описании. Uh, приятных вам заработков. До скорых встреч!